Мельницы выступают декоративным элементом садового участка. Лопасти приходят в движение от дуновений ветра, тем самым оживляя пространство. Это радует глаз и вызывает умиление. Кроме декоративной роли, мельницы выполняют и полезную функцию. Широким основанием они могут маскировать неприглядные элементы дачного быта – колодцы, вентилятруб кочки или спилы деревьев. Существует большое разнообразие форм и размеров такого декоративного изделия. Единственное, что характерно практически для всех видов, это деревенский стиль внешнего облика. Материалом изготовления мельниц служит композитный материал, а лопасти – деревянные. Конструкция мельницы состоит из двух частей – башни с основанием и деревянные лопасти. Лопасти, посажены на подшипниковый механизм, за счет этого они крутятся на ветру, как у настоящей мельницы. Мельницами, как правило, украшают коттеджные поселки, оформляют территорию перед барами и кафе в старинном стиле. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, знакомьтесь с новинками и распродажами.